Привет. у нас очередной диск на ремонт Вот мы видим трещину. будем делать пропил примерно 2 миллиметра шириной трещина заканчивается примерно здесь но во время сварки трещина раскрывается где-то на 5 на 7 миллиметров дальше поэтому пропил сделаем на сантиметр дальше вот наш пропил это мы подготовили Сварку заварили, теперь почистим. Проверяем на наличие вещей. Агит.